вы начнете существенно меняться ваш взгляд на жизнь начнет существенно меняться ваше поведение в повседневности начнет существенно изменяться мы работаем в потоке и этот поток ведет нас туда куда нужно вам участникам мы через себя проводим те ответы на те вопросы которые есть у вас внутри которые для вас важны вы получаете то в чем имеете собственную внутреннюю потребность. А запрос эго, он, не может, он может не совпадать с запросом истинным вашей души, потому что вашей душе, вот высшей душе, ей виднее, Она знает всегда, что нужно вам сейчас в конкретный момент. На обучении вы встретите огромное количество того, что вам будет очень неудобно. Я говорю вам честно, сразу открыто предупреждаю. Вам не будет легко. Не думайте, что вам будет легко. И настраивайтесь серьезно, и у вас ждет настоящая трансформация. Но на самом деле только так и происходит работа в потоке. Я не говорю, что будет трудно, тяжело. Я говорю о том, что э, ваше эго, да, будет трещать по швам. Это я вам точно гарантирую. Ну, если, конечно, вы будете действительно обучаться. Это ваша внутренняя сила, которая чувствует на самом деле, что там что-то очень ценное на этом проекте, что-то очень важное, то, что изменит, будет менять вашу жизнь. Вот эта сила вас приводит. Цахейла. Есть... Цахейла. Вот если у вас такая цахейла по отношению к нам есть, тогда приходите. Если у вас есть очень большое созвучие с нами, тогда обязательно приходите. Тогда вы наверняка попадете в нужное время и в нужное место. Всем здравствуйте! Здравствуйте, родные! Сегодня постараемся коротко рассказать по программе обучения. Поступает очень много вопросов. Мы делали видео-встречу, где хотели рассказать основные моменты обучения. Также на сайте есть вся информация подробная, но вопрос продолжает поступать. И вот сегодня хотим рассказать по основным пунктам. Конкретно ответим на ваши вопросы, которые вы оставили в группе. Школа «Родные души». И также я расскажу, и Шанти тоже расскажет от себя, в чем особенность данного проекта обучения. С самого начала проект обучения необычный, он не простой. Сразу же хочу сказать, если вы настраиваетесь на то, что это будут просто интересные знания, почти что для развлечения, чтобы что-то попробовать, что-то попрактиковать, ну, так вот для собственного интереса, как хобби, это сразу же не то, на это не настраивайтесь. Курс трансформационный. Курс подразумевает то, что буквально с первых недель, без привлечения с первых недель вы начнете существенно меняться. Ваш взгляд на жизнь начнет существенно меняться. Ваше поведение в повседневности начнет существенно изменяться. На этом курсе, на этом обучении потребуется от вас большая работа над собой. Основа, основа этого обучения будет состоять в том, что я и Шанти мы будем вам передавать. Будем передавать не только знания информацию, в основном будем передавать состояние, будем передавать энергетику. Эту энергетику вы должны и сможете почувствовать. Об этом чуть позже. Кто сможет ее почувствовать, кто не сможет ее почувствовать. А дальше, дальше будет уже ваша самостоятельная работа. Вы будете получать четкие, конкретные задания домашние. И в течение всей недели до следующего занятия вы будете практиковать. Каждый день, несколько раз в день. То есть, еще раз хочу подчеркнуть, от вас потребуется усилия, от вас потребуется преодоление. И вы будете вознаграждены. То есть это не просто работа, как пойти в огород скопать, да, что-то такое трудное, тяжелое, что не нужно, неинтересно. Нет, конечно, это будет очень интересно. Это будет больше, чем интересно, это будет захватывающе. Вы начнете открывать в себе и вокруг себя те грани и то видение мира, и как это работает в вашей повседневности, все это будет вам открываться. И для многих, наверное, думаю, для большинства это будет вновь. Есть, конечно, описание программы на сайте, и я вас, конечно же, естественно, отправляю туда, для того, чтобы подробно познакомиться. Но сегодня хотим обозначить то, что на сайте не написано. Ну, потому что всего все равно не напишешь, да и вряд ли будут читать длинные тексты. Поэтому с самого начала, когда спрашивают, какой план занятий, сразу же отвечаю, жесткого, четкого плана занятий нет и не может быть. Все, кто посещает наши живые РД-ретриты, кто не раз их посещал, вы отмечаете для себя, что, во-первых, ни один ретрит не похож на другой. Хотя примерный план занятий, ну, один и тот же, почти что один и тот же. Ни один ретрит не похож на другой. Они все очень разные. Это первый момент. Первый, но не по важности, а просто по перечислению. А первый по важности все-таки это тот момент, что на обучении происходит всегда, без исключения. Происходят маленькие чудеса. О чем речь? Чтобы не быть голословным, я обращаюсь опять ко всем, кто и не только посещает или посещал живые РД-ретриты, но и кто ходит на РД-активацию, кто ходит на РД-садхану, на РД-молитву. Это групповые практики. Собирается много людей, несколько десятков человек собирается. И когда я начинаю вести, или Шанти начинает вести какую-то практику, многие из вас потом в комментариях пишут, что откуда вы узнали, что это был мой запрос? Откуда вы узнали, что это было так для меня важно? То, что вы сегодня говорили, то, что мы сегодня делали, практиковали, для меня было очень злободневно, для меня это было очень-очень важно. Вы как будто бы читаете мои мысли и говорите, отвечая на мой вопрос, хотя я его не произносил, не произносила. Что происходит? Происходит введение РД-практик в потоке. То есть, когда я сажусь или Шанти садится вести какую-то практику, мы заранее не знаем, что мы будем говорить. Мы знаем общую канву, общий алгоритм. Что мы будем делать? Мы будем транслировать энергию, возможно, будем передавать какие-то знания но все это как знаете как конспект и этот конспект может очень существенно меняться в процессе то есть мы считываем с поля с общего поля собравшихся с общего поля группы считываем тот запрос который есть у того или иного человека это происходит помимо нашей воли мы не сновидящие мы не читаем мысли людей, но происходит считывание и когда мы находимся в потоке то сам поток не мы лично, не наше сознание, не наша воля, а сам поток нас ведет в том направлении, которое интересно вам, участникам. Поэтому то же самое будет на э, обучении. Когда заявляется тема, и да, по месяцам эти темы расписаны, вы можете увидеть их на сайте. Когда заявляется тема, я начинаю давать э, знания, или шанти давать знания, какие-то информации, какую-то информацию передавать и передавать энергию. И если мы находимся в потоке, всегда, без исключения, происходит корректировка, происходит эм, видоизменение, происходит то, что для нас может быть для самих неожиданно. Мы работаем в потоке, и этот поток ведет нас туда, куда нужно вам, участникам. Мы через себя проводим те ответы на те вопросы, которые есть у вас внутри которые для вас важны. Это происходит на протяжении всех 10 лет нашей деятельности. Все 10 лет нашей деятельности, будь то на живых мероприятиях, ретритах, тренингах, интенсивах, мы раньше двухдневные интенсивы проводили, на всех живых мероприятиях, на всех онлайн мероприятиях всегда, без исключения, присутствует именно этот эффект. Вы получаете то, в чем имеете собственную внутреннюю потребность. Поэтому четкого жесткого графика занятий нет. Есть общие канва, есть общие вопросы, но все будет меняться, все будет происходить в потоке. Это очень важно. Андрей сейчас все верно сказал. И когда он говорил о том, что вы получаете то, в чем есть ваши потребности, вот здесь важно понимать, что есть потребности эго, а есть потребности истинные, потребности нашей души, нашего высшего я, нашего духа.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 Это очень важное уточнение, что вы на обучение наверняка придете с одним видением, с одним запросом. В процессе обучения ваш запрос и ваше видение будет радикально меняться. Подчеркну, именно радикально меняться. То есть то, что вы ожидаете от обучения, скорее всего, вы будете удивлены, вы получите совсем не то. Или многое будет совершенно иначе, не так, как ожидает ваш ум, не так, как хочет вашего эго. И вот тут вот начинается очень интересный момент. Основная часть вопросов, которые нам поступают, связана с системой оплаты и посещением, То есть такие технические вопросы. И все во всех этих вопросах э, прослеживается такая общая интонация. Неудобно оплачивать. Почему такая система оплаты? Мне это неудобно. Мне это не подходит. Дорогие друзья, на обучении вы встретите огромное количество того, что вам будет очень неудобно. Я говорю вам честно, сразу открыто предупреждаю, вы не придете не развлекаться, вы придете не отдыхать, вы не придете для того, чтобы получать что-то комфортное, приятное для себя. Вы придете для того, чтобы получать задания, вы придете для того, чтобы работать. И вот самое такое первое задание, как оказалось, конечно, мы это не ожидали и, естественно, не планировали, самое первое задание такое ваше личное. Дорогие мои, если вы действительно хотите идти на обучение, разберитесь самостоятельно в системе оплаты, разберитесь самостоятельно, там на сайте все написано. Начинайте уже самостоятельно что-то делать. Читайте, думайте, анализируйте, в том числе проанализируйте, почему такая система оплаты. Кто-то пишет, некоторые пишут, вот система оплаты неудобная. Что значит, если на один месяц приходишь, то цена очень высокая, на три месяца приходишь цена существенно ниже, а если на все 7 месяцев приходит, то цена такая уже приемлемая. Причем все отмечают в один голос, что цена у нас приемлемая. То есть мы не ставим завышенные цены. Это очень важно отметить. Об этом не очень хочется говорить, но так как много вопросов, то нужно ответить на эти вопросы. Так вот задумайтесь, дорогие мои, почему такая система оплаты? Я вам немножко подскажу. Такая система оплаты связана с тем, что только тот, только тот человек, который пройдет все 7 месяцев обучения от начала до конца, только он получит существенный результат. Только он. Поэтому, если вы серьезно намереваетесь идти на обучение, получить результат, пережить трансформацию, а вы ее переживете, если вы будете ходить на обучение и будете выполнять домашние задания, 100% вы переживете эту трансформацию. Кто? У кого-то она будет небольшая, у кого-то средняя, у кого-то будет очень серьезная трансформация. У каждого по-своему, не у всех одинаковый эффект. Но этот трансформационный эффект будет у всех обязательно. Так вот, если вы придете на один месяц, вряд ли что-то вы получите. Если вы придете на три месяца, да, наверное, будет для вас очень интересно, познавательно и практически полезно. Но вы ни на одном месяце, ни на трех месяцах обучения, вы не получите всего того, что заложено в это обучение. Только пройдя 7 месяцев, вы получите это. Поэтому сразу же серьезно настраивайтесь на это обучение. Еще раз повторюсь, хочу подчеркнуть, это не то, что будет вам приятно, не то, что будет для вас развлечением или просто, как говорят, расширение сознания, расширение кругозора. Конечно, там будет расширение кругозора и сознания, но заложено в обучении не то, заложены ваши существенные подвижки. Поэтому делайте вывод, почему такая система обучения. А настраивайтесь самым серьезным образом. Сейчас сижу, улыбаюсь не просто так. Потому что, наверное, мало кто вообще предлагает такое обучение, когда говорит: вам не будет легко. Не думайте, что вам будет легко. и Настраивайтесь серьезно, <связь> и вас ждет настоящая трансформация. Но на самом деле только так, и происходит работа в потоке. Только так, и происходит обучение в потоке. Возможно, у многих. Мы так с Андреем сейчас понимаем, что у многих нет четкого восприятия: что же это за обучение, как оно будет проходить. То есть часто обучение, обучающие курсы, обучающие программы, они, в общем, подразумевают под собой основное наличие теории, теории лекций, какие-то практики, но, как правило, это не глубокое обучение, не глубокие курсы, а, то есть, ну, они дают какие-то вам знания, какое-то понятие, какие-то азы. Вот, возможно, у многих сейчас именно такое представление о проекте «Обучающем единство». Мы это с Андреем считали с пространства, поэтому мы решили записать это видео, где Андрей вот сейчас уже рассказал очень многое о своем проекте «Обучающем» и о том, что вас там ждет. Действительно, вы знаете, если вы по-настоящему хотите идти духовным путем, вы им идете и вы уже начинаете ценить настоящие настоящие процессы, настоящие энергии и вам то, что предлагается ну, в большинстве своем да, в массовом массовое предложение массовый спрос вам уже становится неинтересен. Поэтому нам конечно хочется видеть именно таких людей на обучающем проекте именно серьезно настроенных. Поэтому мы говорим для вас, и не думайте, что это какая-то рекламная, рекламный ход или, или так далее. Если бы это был рекламный ход, мы бы сказали, приходите, у вас все получится, а, все будет здорово, все будет... процентный результат. Да, да, все будет классно. Ну, вот, поэтому нужно сразу же вот сейчас, по этому видео можно понять, можно отличить настоящее от ненастоящего. Да, мы э, стараемся всегда говорить максимально открыто, откровенно, и вот даже такая, такой штрих небольшой. Администратор Ирина, который нам очень-очень помогает, она предложила, сказала Андрей, давайте я возьму на себя вот эту всю финансовую часть, буду людям объяснять по поводу кредитов, как, насколько это можно выгодно взять и так далее. Я сказал, Ирина, категорически нет. Категорически нет. Почему? Потому что первое, что должно быть у человека, я давайте я еще раз повторюсь, первое, что должно быть у человека, который идет на обучение, это неудобство получения а, кредитов, не а, удобство получения знаний, чтобы мне было вовремя удобно. И в связи с этим тоже, вот я сейчас буду зачитывать вопросы, да? Нет, нет, дорогие мои, движущие силы, которые вас может привести на этот проект обучения, а это целый проект, это не только онлайн обучение, там дальше живое идет, если захотите, дополнительные там есть, а, дополнительные нагрузки, так сказать. Целый проект, вот если вы на этот проект приходите, то движущие силы, которая вас ведет туда, это ваша внутренняя сила, которая чувствует на самом деле, что там что-то очень ценное на этом проекте, что-то очень важное, то, что изменит, будет менять вашу жизнь. Вот эта сила вас приводит, а не то, что вам удобно, не то, что вам комфортно, не то, что давайте я сейчас вам покажу, как здорово сделать вот так-то или вот так-то. Поэтому. То, что мы сейчас делаем, вот это видео, это не реклама. Может быть, кто-то даже э, скажет, это вообще как антиреклама, да. да, будет трудно, тяжело, э, больно, неприятно, что это за реклама такая. Ну, вот так вот. Я не говорю, что будет трудно, тяжело, я говорю о том, что э, ваше эго, да, будет трещать по швам. Это я вам точно гарантирую. Ну, если, конечно, вы будете действительно обучаться. Давайте я вот начну, знаете, чтобы не быть голословным. Смотрите, первый месяц у нас начинается 9 октября за... Э, Занятие начинается, да, первый же месяц, октябрь месяц. Тема называется «Прорыв». Ничего себе хорошее название. Замечательно, очень хорошо. Мы все хотим вырваться из замкнутого круга нашей такой вот часто неудовлетворительной жизни. Нам хочется чего-то гораздо более лучшего. Или в конце концов нам хочется познать что-то большее. Вот это вот расширение сознания. То есть звучит очень здорово. И дальше э, я буквально вот читаю, как на сайте написано, потом сами почитайте. «Мир есть иллюзия». Для исцеления и просветления необходимо выйти за пределы иллюзорности, любовь и осознанность. Все очень здорово, очень хорошо, даже мило. Я вам приведу конкретный пример. Что о чем эта надпись? Вот для чего я вам это все рассказываю? Для того, чтобы вы понимали, для чего это обучение, как оно строится, как оно работает и что оно вам даст. На коротком примере. Вот пример иллюзорности. Ко мне приходят на сеансы много людей. И у каждого разные свои проблемы, очень разные проблемы. У кого-то социальные проблемы, у кого-то психологические взаимоотношения и так далее. Любые проблемы, с которыми ко мне приходит человек, я очень внимательно слушаю, я очень э, вникаю в суть его проблемы, я хочу максимально прочувствовать. Включается эмпатия, эмпатическая связь, я должен внимательно все выслушать и все прочувствовать. И самое главное, что я должен почувствовать и знать всегда, каждую минуту, даже каждую секунду, что это иллюзия. То, что мне описывает человек, то, что является для него болью, страданием, многолетним страданием, это иллюзия. Если я ему сразу с маху скажу, а, знаете, это иллюзия, да, давайте не будем заморачиваться, все нормально, это не срабатывает. Это не работает. Человеку не станет легче. Мы начинаем с ним процесс, и в этом процессе он сам, с моей помощью, конечно же, но он сам проходит через эту иллюзию. Он видит, что его проблемы начинают видоизменяться, трансформироваться. Ключевое слово — трансформироваться. Из одного переходить в другое. Мы идем по коридорам его бессознательного, по длинным, часто темным коридорам его души. Ему там страшно, ему там больно, он испытывает физическую боль порой. А Ему там стыдно, он, ему стыдно говорить, что с ним происходит. Но мы через все, через это проходим. И через какое-то время, иногда через час, полтора, через два часа, иногда через несколько сеансов требуется, три-пять сеансов, он узнает, что это была иллюзия. Что этого не было. Он не просто это узнает, он это чувствует во всей полноте. И именно это ощущение и знание освобождает его от этой проблемы. И порой происходит такой эффект, человек после сеанса не чувствует ничего, он говорит, как будто бы тишина и пустота, как будто бы чистое пространство какое-то. Он приходит к состоянию света, любви, радости через свою проблему, не мимо нее, не огибая ее, не заговаривая ее «чур меня», а через нее проходит и узнает, что это была иллюзия. Игра света тени, кино, майя, матрица еще говорят. Вот это мы и будем делать с вами на курсе, на этом обучении. Но только не только как на сеансе, а я буду рассказывать, каким же образом у вас складывается, может сложиться вот этот взгляд на жизнь, что проблема, и не только проблема, но и все другое, это иллюзия. И что задача человека, когда он приходит на Землю, пройти через эту иллюзию, и прийти к свету. Вот это вот красивые слова. Исцеление, целостность, просветление, божественность. все это нужно и необходимо испытать на практике, на себе, в собственной жизни. И тогда вы освободитесь. И цель этого проекта обучения в том, чтобы у вас активизировался тот дух у вас лично, уже не с моей помощью, а потом лично, самостоятельно. Активизировался тот дух, который сам вас будет проводить через эти иллюзорные а, картинки, которые так мешают вам жить. И только тогда, когда вы сами на собственном опыте много-много-много-много раз убедитесь в том, что это иллюзия, иллюзия, иллюзия, иллюзия, у вас у самого внутри начинает складываться правильное видение жизни, что это на самом деле иллюзия. Все наши проблемы заключаются в том, что мы слишком, слишком серьезно воспринимаем те события, которые с нами происходят, болезненные, проблемные. Мы начинаем с ними бороться, от этого они только усиливаются. Но если мы с высоты своего опыта или с глубины, лучше сказать, своего опыта смотрим на эту проблему, она постепенно исчезает, как иллюзия, как мираж. Вот в чем состоит задача данного обучения. И Пометую, вот опять я в очередной раз о Ирине, нашем администраторе, она меня сподвигла на создание этого обучающего проекта, она подала эту идею, я ее подхватил, эту идею, и вот так вот все завертелось, закрутилось. Она мне говорила после сеансов исцеления, она мне говорила, Андрей, если вы когда-нибудь захотите проводить обучение, чтобы обучать людей, чтобы они сами проводили сеанс исцеления, я буду первым вашим студентом, я буду у вас учиться. Я сразу сказал, Ирина, я вообще не представляю, как это возможно сделать, обучить этому. Почему? Потому что у человека изначально должно быть внутреннее видение, своя собственная внутренняя философия, что это иллюзия. Без этого собственного внутреннего видения никакого процесса исцеления в потоке не может быть. Если вы всерьез верите в проблемы того человека, который к вам приходит, если их рассматриваете как непреодолимые, как очень тяжелые и тому подобное, Никакого исцеления не получится. Ни вы не сможете стать проводником этого исцеления, ни человеку никак не можете помочь. Вот для того, чтобы сформировалось ваше собственное видение, что все есть иллюзия, и создан этот проект обучения. Ну вот смотрите, да, самые первые занятия. Кто-то скажет, ну чего мне на это первое занятие ходить? Ну, я читала об этом, мир иллюзия, да, ну а что там нового могут мне рассказать? Ну вот работа со снами, ну вот работа по осознанности, я возьму книжку, почитаю. Все это не то. Я буду вам передавать состояние, буду передавать вам энергию. Вы не просто услышите, что мир ⁇ это иллюзия, то, что вы можете услышать где угодно и почитать в книгах, а вы это начнете чувствовать вы начнете именно так видеть. А для того, чтобы эта энергия, которую я буду вам передавать, она закрепилась, я дам вам домашнее задание. И в течение недели вы будете его выполнять. Через неделю вы приходите на очередное занятие в воскресенье, там новые задания и так далее, и так далее, и так далее. Почти каждое воскресенье будет занятие, и целую неделю у вас на проработку. Все в этом проекте очень хорошо продумано, все это неспроста. И система оплаты, и а, система обучения. Так как в основном все-таки проект именно Андрея, потому что это именно его проект, его результат его опыта, собственного пережитого опыта. И именно эта энергия, о которой сейчас Андрей говорит, эта энергия живет в нем, он ее несет, он ее передает всегда на живых ретритах. Но вот вместе мы составляем какое-то единое целое, особенное, наверное, кажется, что... Что Андрей такой слишком всегда строгий, все очень боятся опоздать на его занятия. Это правильно. А, да, потому что если, если Шива рас, рассердится, то он мало не покажется никому. <coughs> Шива нанесет энергии разрушения, энергии он разрушает иллюзию. Я переживала это на собственном опыте, когда мы, например, вот наше паломничество совершали в Кидернатх, да, святое место, где как раз храм Шива находится, где живет Шива. Это было очень впечатляюще. Это только... А я думаю, ты сейчас скажешь, что ты переживал это много раз, поскольку я много раз с тобой это проделала. В том числе, безусловно, да. вот мы же живем вместе уже 10 лет, мы вместе. Наша пара, она такая, да, Шива и Шакти. Ну, вот мы не называем себя ими, просто мы несем в себе эти энергии. Видимо, когда-то мы нарабатывали этот опыт очень сильно, и он сейчас проявляется через нас. И, конечно, когда ты находишься рядом с Шивой, то, безусловно, ты постоянно трансформируешься, постоянно твои иллюзии рушатся. Поэтому кому как и мне знать, что такое будет на этом проекте? мы ну, все, наверное, знаем что Шива без Шакти труп. То есть на самом деле... То, что я говорю и делаю, это во многом, очень во многом, именно потому, что есть шанс. Вот я как раз хотела перейти к этой теме, то, что почему я здесь, собственно, сижу, да, почему не Андрей один рассказывает, почему не Андрей один будет вести это обучение. В основном будет вести, конечно, он. Но есть и моя часть женская. И, наверное, многие тоже думают, что... Ну вот, наверное, это отдых такой, приятный, приятный, комфортный отдых. Потом от обучения с Андреем, от занятий с Андреем перейти к занятиям с Шанти. Ну, наконец-то мы хоть отдохнем, мы хоть зарядимся этой женской энергией. Можно будет выдохнуть. Да, можно будет выдохнуть. Но на самом деле так оно и есть. Во мне есть эта энергия, я ее часто и несу как раз людям. А женщины на занятиях, вот особенно на ретритах, потому что там групповые занятия, можно услышать различные мнения. Женщины как раз и говорят. Часто очень я слышу, что женщина говорит после занятий, я впервые отдохнула там, за несколько лет, например, или там за неделю я так по-настоящему впервые отдохнула потому что напряженная работа, потому что мы привыкли напрягаться в повседневности. Но тем не менее, мне вот хочется сказать о чем. А, о важном моменте, который нельзя исключать. Это не только женские практики будут да, с моей стороны, то, что я буду вам передавать. И это действительно, да, вы сможете расслабиться, вы сможете отдохнуть, вы сможете наполниться своим ресурсом. Это то, что необходимо каждой из нас, каждой женщине. Но вы знаете мне... Поскольку я женщина своего Шива, я шахте, мне не интересно а, быть просто а, в приятном, так сказать, пребывании, да, в практиках. Мне интересно также, чтобы а, у женщин происходили перемены, трансформации. И даже когда ко мне приходят, то я уже чувствую, ко мне приходят именно с таким запросом просто отдохнуть, просто побыть в этой энергии. Я не могу в этом работать. Я честно говорю, вы знаете, наверное, нам с вами ну, не по пути, вам нужно поискать какие-то другие практики, потому что я работаю на результат. Поэтому нацеливайтесь Также, что женский блок в проекте обучения будет также трансформационным. Очень часто, когда индивидуально приходят ко мне на антишакте, мы занимаемся три месяца, достаточно долго. Один раз в неделю происходит занятие, также домашнее задание. А женщин, у женщин запускаются часто процессы внутреннего очищения, начинает очищаться очень много, всплывать боль, страдания и так далее, непроработки. Поэтому это также трансформационный блок женский. Но бонусом будет, это, безусловно, ваш ваша наполненность, ваш ресурс. Вы сможете по-настоящему почувствовать, как вы отдохнули, как вы наполнились. Но прежде всего это также... Все нацелено на трансформации, на ваше преображение как женщины. Ну, уже просто слушать голос Шанти, это уже вот отдых. Я думаю, что многие, вообще-то многие честно в комментариях и пишут, я порой не слушаю, что именно вы говорите, я просто слушаю, вот как вы говорите, и мне вот приятно, я отдыхаю, кто-то даже засыпает. Да. Ну, есть такой эффект. Переходим конкретно к ответам на вопросы по поводу обучающего проекта. Первый вопрос, Катя Беськова. Можно ли будет с абитуриента, это такой тариф, или слушателя продолжить обучение как студент? Да, конечно, можно будет продолжить такое обучение еще раз. И Катя, ну Катя, она уже оплатила, просто часто встречающийся вопрос, поэтому я его оглашаю. Качу, Катя уже в числе участников. Пожалуйста, друзья, разберитесь самостоятельно, подробно во всех тарифах. и всего лишь четыре, поэтому нетрудно, и вы все увидите. Да, можно, конечно, продолжить как студент. Дальше следующий вопрос от Ларисы Дикуновой. Можно ли платить по месячной 7 месяцев? Ларис, можно. Я частично ответил на этот вопрос, что можно платить по месячной, но, во-первых, это не выгодно финансово, а, во-вторых, во у вас изначально, все, кто так хочет, планирует, хотелось бы, у вас изначально не будет настолько серьезного настроя. Я понимаю, дело в финансах, сразу все деньги кому-то трудно найти, но... Вы знаете, ну вот наш мир дуальности все время приходится что-то выбирать, одно из двух. Нужно выбирать в данном случае серьезное отношение к обучению и, соответственно, совершать серьезные поступки. То есть нужно изыскать возможности пойти на весь курс. Это гораздо выгоднее финансово, и это изначально настраивает вас на серьезный лад. Кстати, до сих пор ни разу я не сказал, и никто не спросил, а это удивительно, никто не обратил на это внимания. Для всех, кто идет по тарифу студент, кто оплачивает за 7 месяцев, там большое количество льгот. Друзья, к чему никто не обратил внимания? Там а, скидки на посещение РД-активации, скидки на посещение индивидуальных а, процессов исцеления в потоке, скидки на посещение РД-ретритов. Никто не обращает на это внимания. Зачем даны эти скидки? Просто так, для того, чтобы стало приятно, чтобы был бонус. Не только, и в первую очередь не для этого. Скидки даются для тех, кто всерьез захочет потом еще сам, самостоятельно, лично, дальше практиковать на этом же самом пути. На пути, который будет представлен на а, проекте обучающим, на проекте единства. То есть, если вы почувствуете, что вам нужна будет индивидуальная сессия исцеления в потоке, у вас будет дополнительная скидка, это дополнительно приятно. Все сделано таким образом, для того, чтобы вы получили максимальный эффект от обучения. Обратите внимание еще раз, разберитесь самостоятельно в этом. Дальше. Какие тематические будут блоки на курсе? Можно ли пройти отдельные блоки? Тематические курсы они изложены на странице «График занятий» по месяцам. Вы можете посмотреть. И вот тут вот начинается как раз то, о чем я говорил. Можно ли пройти отдельные блоки? Конечно, можно Пойти отдельные блоки. Вы сможете почитать, сказать «Да, но про созданность наведения мне неинтересно. То, что иллюзии я уже знаю, я туда не пойду. Говорю сразу, четко, очень, э, очень предельно конкретно. Если вы не приходите на первые занятия, я не знаю, чего вам потом вообще на курсе делать. Потому что это база, это фундамент. Как дом строится с фундамента, и даже сначала котлован э, роют, то же самое, и занятие начинается с этого первого. Если у вас не будет... С самого первого дня занятий, правильного видения, что происходит на курсе вообще, то вам потом будет очень трудно сориентироваться. Да, конечно. И не просто сориентироваться, а и трудно войти именно в сам процесс практический. Поэтому отдельные блоки вы можете посещать. Но это как вам сказать? Это примерно так же сказать, что я вот этого человека люблю, но больше всего люблю его правую руку. Поэтому я буду вот в основном гладить его по правой руке, смотреть на нее, а со всеми остальными частями его тела я не хочу, в общем ничего общего иметь. Курс, он целостный. Его невозможно просто выделить какую-то часть и получить эффект. Часть можно выделить, но эффект тогда резко снижается, резко снижается. Поэтому по отдельности посещать нежелательно. У вас не будет этого опыта. И вообще вот мы с Андреем тоже на живых ретритах. У нас периодически бывают такие запросы, а можно ли приехать там через три дня, ну с работы не получается. Да. Мы, казалось бы, да, если у нас первостепенно стоит заработать с, с этого ретрита, да, как вот, ну приезжайте, что, что, что поделаешь. Какая Но, разница. Да, какая разница. Человек приехал, заплатил, нам хорошо, да. Финансово. Но мы часто говорим: нет, мы так не можем, мы не принимаем таких участников, потому что начинается программа, создается особенное поле, создается особенный круг. И формируется группа, это единый живой организм. И когда туда, в эту группу, вдруг начинает приходить новый человек, там, допустим, через несколько занятий или несколько дней ретрита, то вот этот организм он начинает чувствовать, как что-то инородное пришло. То есть и человек сам себя также ощущает, потому что он не знал того что было в начале, какие азы дались. Поэтому вот Он то, что Андрей... неуютно там уже. Человек ощущает себя неуютно. И группа начинает чувствовать что-то инородное. И желание такое вытолкнуть это инородное, чтобы остаться вот в этом едином созданном пространстве. Поэтому то, что вот сейчас Андрей так строго сказал, это действительно так оно и есть, так оно и работает. Если вы хотите серьезно начать это обучение, пройти это обучение, а не просто там фрагмент какой-то пройти и уйти из курса, то приходите сначала, начинайте и проходите все занятия, все темы, потому что именно от этого будет зависеть ваш собственный результат, ваша собственная проработка. Я вам более того скажу: так, так как эм, обучение очень емкое, довольно спрессованное, несмотря на то, что 7 месяцев кому-то кому кажется долго, там можно вообще вместить все, нет. Оно очень емкое. И я вас уверяю, вот тут прям точно, что многие из вас будут возвращаться к тем занятиям, которые они прошли месяц-два назад, для того, чтобы еще раз усвоить тот материал, который был в начале. И даже я могу так говорить: многие будут вопросы, там же будет идти индивидуальная групповая работа. Кстати, я об этом не сказал, хотя написано, все написано на сайте. Но ну, давайте я. На это обращаю особое внимание. Каким образом строится обучение? Не так, что я просто, просто что-то даю, какой-то материал, передаю вам энергии, состояние, потом даю задание и ухожу, до свидания. Нет. Первый час занятий, каждое занятие будет два часа. Первый час занятий я действительно что-то даю, передаю. Второй час занятий мы проводим индивидуальную групповую работу. Это вопрос-ответ. Это вопрос индивидуально с каждым. Потому что если вы студент, вы идете на 7 месяцев обучения, то я работаю с вашим гороскопом. Не для того, чтобы было вам опять приятно, а для того, чтобы я мог максимально точечно вам помочь. Я буду знать, какие у вас есть узловые точки, какие ваши есть основные э, потенциалы энергетические, на которые я могу обратить больше внимания, вам посоветовать обратить внимание. Это индивидуально групповая работа, не просто вопрос-ответ. Вот мне непонятно это, объясните это. Я буду обращаться э, к каждому из вас в соответствии с вашими наклонностями, в соответствии с вашими потенциалами. Это очень кропотливая, очень энергозатратная работа. И э, это нужно, нужно ценить, нужно это понимать. Еще раз повторюсь, индивидуально-групповая работа с учетом ваших потенциалов, ваших личных потенциалов, с учетом ваших особенностей. Это не так просто, как может показаться. Так вот, вы будете обращаться, обращаться к прежним за, заданиям, занятиям, потому что я вам буду говорить, Вот ваши вопросы, они связаны вот с этой темой, которую мы с вами прошли. Пойдите изучить ее вновь. Если у вас до сих пор это вызывает вопрос, значит, вы ее не усвоили. Пойдите изучите ее вновь. Поэтому посещение отдельных блоков, это значит, что... Если какими-то отдельными блоками, но в лучшем случае 20-30% вы сможете получить от того, что заложено в системе обучения. Это в лучшем случае. А в худшем случае вы просто являетесь слушателем, поэтому тариф называется слушатель. То есть вы послушали, что-то вам показалось интересным, что-то вы попрактиковали, но ничего особенного не произошло. А курс, вообще вся система обучения трансформационная. Ну, я думаю, что вот как раз слушатели это очень хороший вариант обучения для новеньких. Для, для тех, Майкера. кто впервые знакомится с этими энергиями, да, вы можете познакомиться с этими энергиями, с знаниями, с потоком, собственно а именно самое главное, и потом, например, приехать на живой РД-ретрит, и там уже получить полностью да, какой-то очень такой весомый результат, потому что ретрит у нас тоже очень трансформационный. Это для знакомства, правильно, Шанси, спасибо, она отметила этот, поэтому мы вдвоем это очень удобно. Она правильно отметила, это для знакомства. Но Лариса у нас давно знает, много лет, поэтому, Лариса, для вас это совершенно да, не, актуально. не актуально. Если вы нас давно знаете, тем более, если вы посещаете наши какие-то живые мероприятия или онлайн мероприятия, значит, вариант слушатель вам не подходит, он вам не нужен, он вам не выгоден, он вам не интересен. Но такой вариант есть для новеньких. Следующий вопрос, могу ли я снова пройти этот курс повторно весь на следующий год? Тоже нет. Нет. Невозможно, невозможно. Почему? Потому что на следующий год, да, планирую, буду проводить тоже курс обучения, но он будет другой, он не будет тот же самый. Поток не повторяется. Он, он существенно изменится, Все в потоке, понимаете? Не повторяется ни один наш живой ретрит, не повторяется ни одна РД-активация, скоро будет вот 60 процессов, как мы провели, то есть это уже скоро 6 лет. Скоро 6 лет будет, как мы проводим, ни один... А процессы редактивации не повторяются, все очень разное, все постоянно в потоке, все да. меняется. Поэтому, да, будет на следующий год курс, но он будет другой, совсем другой. А сколько курс будет повторяться или далее будет что-то другое в рамках одной темы? Ну вот И я потом... ответил на этот вопрос. Насколько курс будет повторяться? Он будет мало в чем повторяться на самом деле. Можно? можно, можно, можно... ли потом будет купить все занятия в записи работы самостоятельно? Нет, это невозможно. А значит, для тех людей дальше забегая вперед, уже там будут тоже вопросы это, наверное, по этому поводу. Это совершенно неэффективно. Почему? А, потому что, еще раз повторюсь, это индивидуально-групповая работа. Я возвращаюсь опять к тем же самым ответам, которые дал в самом начале. Все дается в потоке. Собирается группа. Я знаю людей, которые собираются. Я чувствую запрос группы. И через меня в потоке проходит то, что нужно людям. На следующий год у вас... Все индивидуально в групповом варианте. Если вы приобретаете эти занятия, вы просто как посторонний слушатель, который наблюдает, что там происходило. Это просто как для интереса. Понимаете? Это будет работать в какой-то степени, но это не будет работать совсем так, как, как это заложено. Ничего там в записи для вас особенного не будет представлено, тем более полезного. Я работаю на группу. Собирается группа, я работаю с группой. Нам это интересно. Не, не так, чтобы просто заплатили, пришли и ушли, а нам все равно, чего вы получили, чего нет. Нет. Мы работаем с группой. Наверное, все эти вопросы, ответы, вернее, на них, они как раз исходят из того, что мы уже сказали, это работа в потоке. А работа в потоке, она не может повторяться. Она не может быть прослушана в записи, потому что вы сейчас находитесь в другом состоянии. Вот есть группа, у нее есть запрос. И в моменте происходит работа с этой группой. Поэтому каждое занятие, оно таким и будет. Вот Мария Непряхина, почти такой же вопрос... Скажите, пожалуйста, можно ли пройти обучение попозже, когда, допустим, этот поток закончится с 9 октября? Ну вот, это примерно то же самое. То есть, если вы посещаете не с первого занятия, вы сразу же выпадаете из группы. То, что Шанти привела пример. Вы просто, ну, как говорится, не при делах, извините, да, такое ну, выражение? Ну, Маша, она тоже у нас постоянный посещающий живые ретриты человек, и она уже давно в теме, поэтому, может быть, для нее это будет актуально, если она сейчас не может, прийти на какой-то модуль, вновь, да, почувствовать, взять эту энергию, и вновь пойдут какие-то процессы, а потом, может быть, приехать уже на ретрит или пойти на следующий год на полный курс. Повторюсь, вот, это образом. будет усеченный вариант. Да, Давайте поймите меня правильно. Пожалуйста, смотрите, мы работаем на результат, мы не работаем на то, чтобы вот просто было и все, как бы для галочки. Вообще, я не сказал, кстати, это не академическое обучение. Вот то, к чему мы привыкли в России, это академическое обучение. То, что мы получаем в школе, в вузах, да, это академическое обучение, система. Мы, на... <coughs> мы настолько к ней привыкли, что о другой системе обучения мы ничего не знаем, и нам очень трудно представить, что есть другая система обучения практическая, мы ее так назовем, да? когда обучаются не просто получить знания и что-то попробовать попрактиковать, а когда обучаются для того, чтобы изменилось и ваше повседневность, и для того, чтобы э все пошло сразу на практику, сразу, сразу идет на практику, сразу же в вашу жизнь, вашу повседневность, вашу вот та, которая у вас жизнь есть, дома, на работе, в общественном транспорте, все туда пойдет. Все с самого первого занятия это не академическое обучение, Наверное, это поэтому по блокам. Понять сложно, но сложно понять, то, что, что, что, то, что будет даваться, вы потом все это поймете, что это все иначе совсем. Часто можно. даже на ретриты, когда к нам приезжают люди впервые, пусть даже те, кто нас уже давно слушает, они не, э, в шоке находятся. Какие интенсивные практики, сколько практик на самом деле, потому что слово ретрит это переводится, по-моему, как уединение, но это что-то такое. Отделение от воспринимается как что-то такое плавное, такое спокойное, там, где можно долго погулять, побыть собой попить чай, ну там йога утром проходит, потом там два часа, например, вы с собой находитесь, потом еще какая-то практика, а у нас на самом деле происходит очень интенсивно, очень насыщенно, и люди, которые это впервые чувствуют, они говорят, я вообще не, не понимаю, как здесь много всего, и некоторые даже не выдерживают, говорят, мне вот, вот этого уже достаточно, я, наверное, в следующий раз на двухдневный интенсив приеду. но это редко на самом деле бывает, в основном все остаются очень довольны, и действительно мы не преувеличиваем никогда, когда говорим, что человек уезжает с каким-то особенным результатом для себя. Вот здесь также будет на обучающем курсе. Нам нужно торопиться, мы да. очень много времени уже уделяем, но почему вот мы так много ну, рассказываем давай я потому что а сейчас секундочку потому что нам хочется донести наше отношение к этому обучению, передать вам это отношение, что все это иначе, все это не так, как чаще всего воспринимается обучение. У нас она совершенно особенная. Кто был на наших живых ретритах, вы все это знаете. Следующий вопрос. Организационный вопрос. Оплата помещенной, это я уже ответил. Так, впишусь ли я в ваше обучение. У меня крупные блоки до Нового года заняты по расписанию. Вечера вторник, в четвергов, в каждую ну, то, есть. то есть вопрос относится, Галина Кашлева спрашивает. Вопрос относится к тому... Сможет ли человек вписаться в это обучение, если он проходит обучение еще где-то и очень интенсивно, и очень, ну вот как описывает, все дни занят? Да? Вот этот вопрос, конечно, интересный, потому что будет происходить определенное наслоение одно на другого. И тут, и тут однозначного ответа нет. Почему? Потому что я не знаю, какое обучение вы проходите, Галина, что там происходит. Это нужно досконально знать, что происходит у вас. Не будет ли диссонанса с нашим обучающим курсом? Скорее всего, будет. Скорее всего, будет, но ответить на этот вопрос можно только зная всю, все индивидуальные особенности. Вы должны для себя решить сами, будет ли диссонанс или не будет. Слишком это будет для вас или нет. Повторюсь, система обучения очень насыщенная и требует больших это энергозатрат. Нагрузка по времени за неделю, только время. Равна. Сколько мог потребоваться времени, с учетом того, что все индивидуально. Да, все индивидуально. Смотрите, я еще раз повторюсь. Вот, наверное, много приходится раз повторяться. А в воскресенье в 19, с 12 до 14 часов по Москве у нас занятие. Два часа. Потом я даю вам задание. Вы его можете выполнять, даже рекомендуется, выполнять его сразу же, тут же после завершения занятия. Не откладывая до понедельника, как это чаще всего бывает. Но только от вас зависит, будете вы это делать или не будете. Да, от меня зависит насколько я вас смогу мотивировать на это. От меня зависит, насколько мощно я могу вам передать те состояния энергии, которые заложены в той или иной теме. Но вы можете все это получить за два часа и сказать, ух, как классно. И забыть об этом. И делать так, все, шалей, валей. А или сказать, ну нет у меня времени, нет у меня сил. На самом деле нет большого желания. Получается так. Как говорится, кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет, тот ищет оправдание. Да? Будет зависеть от вас, сколько времени вы захотите потратить на практическое освоение этого материала. Я буду давать задания ежедневные. Более того, несколько раз в день вы должны будете попрактиковать. Это недолгие практики, они займут у вас э, немного времени. Ну, еще плюс я буду давать тоже задания ну, после по своих моделей. Потом шанти, да. Но только при интенсивной практике вы сможете получить результат. От вас будет зависеть, как вы будете к этому относиться. Что у нас дальше идет? Так, ну вот Галина Кашлева получила ответы. Спасибо волонтерам. Интересно. Дальше. Мирослава Васильева. Интересна тематика или смысловая конва, ключевые точки, по которым мы пройдемся. но ну, это Мирослава писала 13 сентября, а тогда еще, наверное, я не разместил эту подробную информацию на сайте Мирослава. Есть подробная информация на сайте, в разделе «График обучения». Там все по месяцам расписано. Расписано, конечно же, тезисно. Я не могу там изложить всю программу. Ну, Алия задала вопрос. Я хочу пойти очень, но вопрос интересует с рассрочкой оплаты. Есть ли возможность оплаты через рассрочку банка? Я многие курсы приобретала через Тинькофф Банк. Очень удобно. Да, есть возможность именно через, через Тинькофф Банк. Пожалуйста, подавайте заявку Алия. Шанти вам вышлет всю подробную информацию. но вы знаете, вы знаете, ну там, знаете, рассрочка или кредит на самом деле это Одно и то же. один и тот же овощ, только сбоку. Вот, поэтому разницы никакой нет, принципиальной, по крайней мере, рассрочка или кредит. Ну, то есть банковские услуги, да, они возможны. А Давайте я еще раз повторюсь, это относится к банковским услугам. Мы не будем никого сподвигать на то, чтобы кто-то брал кредит на обучение. Говорит, давайте, берите, нет. Мы слова вам не скажем по этому поводу. Это решаете только вы. Пользоваться вам услугами банка или не пользоваться. Такая возможность есть. Воспользуетесь вы этой возможностью или нет, решаете ну, только вы. уже воспользовались несколько участников. Несколько человек уже воспользовались. И да, оплата через банк прошла. Так, ну тут вот Александр Мильникович задает по да. поводу цены. Ну вот видите, тот же самый вопрос. Пожалуйста, смотрите, все потому есть что, на по сайте. Задающий вопрос. А, заняты тренировки вечера, отчетных дней, недели. Да, ляжет гармонично в графике. Я думаю, Александр, я думаю, ляжет гармонично в графике, потому что воскресенье с 12 до 14, ну, наверное, мало у кого занято. А, бывает. Ну, у всех, конечно, свое расписание. Еще раз повторюсь, воскресенье с 19 до 14. Это все вопросы, это все вопросы основные, были все другие, все многие. Вопросы. Это все, которые у нас в школе. А по всем вопросам, пожалуйста, приходите ВКонтакте в нашу группу «Школа РД». Там все есть, сможете все найти, смотрите на сайте. Тоже вся информация есть. Если в крайнем случае вам что-то еще непонятно, пишите сообщение, наш администратор, наши волонтеры вам помогут разобраться в каких-то еще, может быть, нюансах. Надо завершать, и так уже очень много мы проговорили. Завершить нужно очень важным моментом. Для кого эта система обучения мы пытались рассказать, для тех, кто будет самостоятельно работать, для тех, кто настроен на существенный результат, на трансформацию а тех, кто будет готов пожертвовать своими эго-ожиданиями, эго, эго и так далее. И еще, для кого эта система обучения будет наиболее эффективна, и для кого эта система обучения будет менее эффективна? Если вы чувствуете созвучие с нами, если когда вы смотрите наши видео в Ютубе, слушаете нас, читаете наши посты, вы... Очень часто восклицаете, да, вот так вот у меня и есть, действительно все так и есть. Если есть вот этот вот коннект, или как говорят еще такая химия, энергетическое взаимодействие, если есть это понимание, значит, этот, этот проект обучающий будет для вас очень полезен и эффективен. Если часто вы не понимаете нас, если часто вы думаете, ну что вообще за пургу люди несут? Чего там какие-то там родные души, да все мы родные души, значит, просто вы не в теме, и у вас нет коннекта, и приходить вам на наше обучение практически не имеет смысла. Вы очень мало что можете для себя там почерпнуть, потому что просто нет коннекта. Вот и все. На самом деле обучение наиболее эффективно работает, когда есть этот энергетический коннект. Или как его еще называют, химия. Есть... Цахайла. Вот если у вас такая Цахайла по отношению к нам есть, тогда приходите. Если у вас есть очень большое созвучие с нами, тогда обязательно приходите. Тогда вы наверняка попадете в нужное время и в нужное место. И вы там услышите и почувствуете то, что вам будет очень нужно. Я вас уверяю, это просто на основе практики десятилетней. Вот на этом и нужно завершить наше сегодняшнее видео. Естественно, мы с радостью будем видеть вас на этом обучающем проекте. Это целостный проект. Мы будем в какой-то степени как одна команда, как, как, как один единый организм. Поэтому с 9 октября для многих из вас и для нас совершенно однозначно начнется новая страница а, жизни и деятельности. Вот такая будет веха. Начало обучающего проекта. Приглашаем вас. Приходите, пожалуйста. Все будет в потоке от души к душе. До встречи, дорогие друзья. До встречи.